То есть мы должны по истечении времени пересчитать свой товар и понять, недостатки у нас или излишки, как мы отработали, не исчезает ли товар со склада, правильную ли выручку дали мне, да, там, мои кассиры. И мы вот делаем пересчет на складе товаров. И опять же, если это делается в товароучете в жизни, то существуют специальные документы для отражения данной операции уже в программе. Так вот, инвентаризация, для этого существует специальный документ, он так и называется, инвентаризация товаров. На основании инвентаризации мы выявили излишки, соответственно, нам необходимо оприходовать этот товар, то есть из ниоткуда мы вот выяснили, что все-таки есть излишки. Там В результате пересортицы, ну, в основном из-за этого еще каких-то может быть фактов, мы оформляем документ оприходования, и если мы недостачу обнаружили, то нам... Необходимо этот товар списать. После проведения двух документов списания приходования у нас по факту получается необходимый остаток на складе. И в программе, соответственно, мы видим тот же остаток. Для чего необходимо делать инвентаризацию, мы с вами понимаем для того, чтобы выявлять такие моменты, чтобы не терять прибыль, иметь правильные взаимоотношения с нашими продавцами, да, уч учитывать все эти нюансы. И так далее. Ну, также должны понимать, что документ списания прихода, он может быть, этот документ и тот, и другой оформлен и без инвентаризации. Вот, ну, просто у нас что-то разбилось, что-то в брак ушло, нам необходимо списать товар. Тогда мы оформим данный документ списания товаров. Давайте в 1С теперь посмотрим, где эти документы находятся. Меню «Документы», «Запасы и склад», «Инвентаризация товаров на складе». Когда мы ее вносим, мы также указываем, на каком складе мы инвентаризируем товар и заполняем уже табличную часть вот учетными данными. То есть как по 1С у нас велось, так он нам и показывает, столько, сколько на остатке, на какую стоимость у нас лежит товар на складе. Соответственно, у нас есть также вот документы, запасы склад, о оприходование товаров и списание товаров. Хочу заметить, что остатки, когда вы начинаете вести только учет, товаров в 1С. Остатки вы вносите документом о приходу товаров.